Здравствуйте, друзья! Вот на канале видео для бизнеса, и мы сегодня рассмотрим такой интересный и важный момент о том, где можно использовать видео на сайте, который занимается продажей недвижимости на южном побережье Болгарии. Какие видеоролики нужны в первую очередь, какие нужны потом, чтобы создать благоприятное впечатление для потенциальных покупателей, что необходимо снимать в первую очередь, какие ролики в какой раздел сайта мы поместим, об этом все мы узнаем через пару секунд. Итак, здравствуйте, вы на канале видео для бизнеса. Сегодня у нас интересная тема, это где можно использовать видео для агентства недвижимости, либо для сайта, который занимается а, продажей недвижимости а, за рубежом, в данном случае это а, продажа недвижимости на южном побережье. Это сайт на русском языке, и э, с точки зрения э, меня, как видеомаркетолога, я бы посоветовал несколько э, роликов. Давайте разберем пять роликов, которые могут пригодиться этому сайту. Первый э, ролик, это естественно, вместо вот этого большого баннера, вполне логично было бы поставить сюда, э, вот, сейчас я покажу на примере, допустим, поставить вот сюда ролик, да? где бы вы сюда или сюда уже там, да, то есть вот получается такой а-ля блог, где человек смотрит об услугах вашей компании и если при желании там в ролике, если есть желание или там хотите с нами связаться, оставьте свое имя, электронный адрес и мы с вами обязательно свяжемся. Согласитесь, это будет работать гораздо эффективнее и более м, правильнее, чем вот э, непонятный призыв на этом сайте, да? Соответственно, то есть, первый ролик, это должен быть о том, какие услуги оказывает данная компания, он должен быть короткий, короткий, это такой ролик превью для того, кто попал на сайт, либо попал на канал, этот вот ролик, он сюда зайдет. То есть в этом ролике очень простая структура. Кто мы? Что мы? Что мы предлагаем? И более подробно узнайте о нас. Соответственно, второй ролик – это о компании. Глобальная ошибка у всех. Люди начинают вместо э, компании, они начинают э, постить какие-то стоковые фотографии моря там, да, вот, вот или какой-то там, какой-то фотографии там, да, какие-нибудь э, цитаты, да. Это уже э, мовитон. Да, почему? Потому что, получается, здесь вот этот мом момент, я когда хочу понимать э о компании, то, наверное, я хочу увидеть людей, с которыми я буду работать. Соответственно, я хочу узнать, есть ли у компании офис, как давно они занимаются продажей э недвижимости на южном береге Болгарии. Как давно, сколько людей эта компания уже обслужила и как давно они на рынке. То есть информация должна быть о компании. И это очень просто можно занести в режиме ролика, сделать такой уже двухминутный ролик, трехминутный ролик, где рассказать там, э, как эта компания пошла на рынок, почему надо обратиться именно в эту компанию и зачем нам работать или покупать э, с этой компанией свою недвижимость. Потому что недвижимость это навсегда, и это такая, скажем так, вот... Uh, грамотно вложенные евро, то есть из изначально вы предлагаете грамотно вложенные евро ложить людям, которых даже лица ну, не видны, эта фотография скорее всего какая-то, с какого-то фотостока. И здесь общая информация, почему, потому что агентство с характером. То есть здесь о компании должно быть УТП, а если мы поставим это под любую компанию, то в принципе компания Виадом uh, так не считает, там, да, там ну, такое ни о чем, да, самостоятельность там, мы существуем, самостоятельность там, да, то есть по пониманию, осторожность, а кто не, не дает такие гарантии, да, кто не дает там, допустим, что мы аккуратно сделаем вашу, кто-то скажет, что мы, ваша сделка будет небезопасна и мы вас там встретим с двумя баллами. соответственно, второй ролик это о компании. Третий ролик, я бы назвал его, это контакты. Что значит контакты? У вас опять здесь получается, смотрите, то есть сюда мы поставили ролик, как нам добраться. Вот представьте, да, то есть вы сюда ставите, вот сюда, как нам добраться. А сюда не Достоевского цитату, а именно о компании, то есть уже э, те способы, которые надо с вами связаться, да, соответственно, email-адрес, телефон, WhatsApp, Viber, то есть все. Кстати, не Себр, я очень хотел жить как-то в Несебре, вот. То есть все-все-все туда написали, поставили и а, проработали. То есть, соответственно, у нас получается главное о компании контакты. Четвертый ролик – это, естественно, видеоотзывы. Что значит видеоотзывы? Видеоотзывы клиентов, оно всегда хорошо и работает лучше, чем а, отзывы а, с фотографиями, да, почему, потому что объективно Видеоотзыв, он сразу рассказывает, показывает, и мы видим человека вживую, и, соответственно, доверия больше. Потому что очень часто э, компании, особенно агентство недвижимости, либо строительные компании, они подорвали авторитет отзывов, э, которые есть на фотографиях. И здесь, как минимум, необходимо поставить, не надо поставить просто ссылку на Facebook, либо ВКонтакте, либо Одноклассники, чтобы мы понимали. Живой этот человек или это просто фотография из интернета? Видеоотзыв, он может э, все это дело решить, но еще я бы порекомендовал добавить сюда, там, допустим, ну, дополнительно э, пятый ролик, это какие еще услуги оказывает компания. То есть, дополнительные услуги. У нас есть первый ролик, это главное, то есть, о чем компания, какие-то, да. а Второй ролик об услугах, это уже либо именно какое то профильное, что мы помогаем либо семьям, либо там одиноким, либо там пенсионерам, да, какой-то профильный такой, да, и показать некий кейс. Соответственно, уже вот вам пять роликов, которые необходимы будут для, для, вашей, для вашего сайта, для вашей компании. В... Дальше все просто, дальше у вас есть блог и гораздо интереснее делать. А, Блок в а, видеороликах, да, почему Болгария, взяли записали видеоролик, ищите дом, записали видеоролик, да, и поставили сюда. Это будет больше работать, чем эта вот огромная непонятная шапка. А, что еще? Посмотрев конкурентов, то есть, как это работает, то есть, люди пишут, как выбрать дом в Болгарии, и по большому счету вы должны быть, находиться здесь. В этой выдаче, да, то есть как бы стоит ли ехать в Болгарию, вот смотрите, здесь вот 10 тысяч подписчиков за 4, 10 тысяч просмотров за 4 месяца. То есть, по идее, это и есть уже тот формат, тот формат видеоролика, который работает, его запустили, и он работает, и чем он грамотный, постановка у него, чем он лучше снят, тем у него лучше э, прорабатывается, допустим, там э, вся... История, и он независимо от того, день, ночь, выходные, он работает, он набирает просмотры, набирает подписчиков, и люди начинают взаимодействовать с вашей компанией, как с компанией, которая, потому что если грамотно, поставить не такую обложку, да, непонятную, а поставить интересную обложку, там, допустим, да, где будет э, информация о компании, да, либо там поставить какой-то вот э, сюда, там в какие-то ну, там это все прорабатывается, но опять же мы понимаем, что вот здесь это, наверное, в режиме слайдов работает. Посмотрим сейчас. Да, это просто, это не ролик, это просто в режиме, ну, тоже работает. То есть, он набирает свои там полторы тысячи просмотров, тысячу сто, да, и работает. В вашем случае ваши конкуренты, допустим, вот они там, Болгарский дом, они начинают делать уже канал. Вот, он небольшой, но то, что мы видим, то есть они вот сейчас, прям да, то есть, там, день назад, там, неделю назад, неделю назад, там, месяц назад, они начинают делать. То есть вы реально должны понимать, что они буквально там за. Вот четыре месяца, если мы посмотрим, да, то есть они там, то есть они потихоньку, потихонечку, видите, у них тут есть отзывы покупателей, видео отзывы, да, они тут же делают, начинают делать, допустим, ставят там, а, снимают видео объекты. То есть если вы грамотно это запакуете, то будет, видите, отзыв покупателя, отзыв покупателя. То есть они потихоньку, потихоньку наращивают вот такими вот неправильно, то есть они, э, как это, готовят черновик, почву, да. Соответственно, вы можете зайти в YouTube, потому что YouTube – это вторая по величине поисковая сеть мира. И в данном случае я очень рекомендую посмотреть, потому что сайт, э, ваш конкурент, недвижимость Болгарии, он гораздо сильнее, ну, объективно сильнее, чем ваш сайт, потому что это такая уже целая огромная машина, которая работает там, да, у них огромный поисковый движок. Соответственно, все, что и осталось, то есть, они еще когда займут нишу э, по недвижимости в Болгарии э, в YouTube, выбить оттуда будет их очень тяжело. Я думаю, что был вам очень полезен. Если остались вопросы, пишите под этим видео. Подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса», также у нас есть канал «Бесплатная школа видеоблогеров», где мы а, показываем, рассказываем и а, демонстрируем о том, как снимать видео, зачем снимать, как размещать, как продвигать, как их, да, тут здесь много-много информации. Эта информация вся бесплатная и видите, мы идем очень так плотно, да, у нас там три дня назад, там день назад, два дня назад, потому что а, надо заходить делать все красиво, все правильно. Если остались вопросы еще, можете приходить к нам на Кворк, здесь у нас, у моей команды есть более 20 кворков, там, да, вы уже видели там сотни положительных отзывов. Приходите, всегда будем рады. С вами был Саня Крышевич. Всего доброго. До свидания.